Опа, Как звать? Виктория. Любовь с первого взгляда веришь? Да. После игры увидимся? Почему нет? Потом ко мне? Конечно. До самого утра? Без проблем. Да нет, что-то подстава какая-то там.